Всем привет, музыкмены! На связи магазин рок-н-ролл. Меня зовут Глеб. И в этом видео мы послушаем гитару фирмы Taylor, модель Big Baby Taylor. Серия Baby Taylor уже более 20 лет успешно покоряет сердца музыкантов своим превосходным звучанием. Этот мини-дредноут помог воплотить в жизнь идею travel гитар как серьезного музыкального инструмента, который способен не уступать по звуковым характеристикам гитарам полноразмерного корпуса. На сегодняшний день серия Baby Taylor постоянно растет, дополняя свой модельный ряд новыми экземплярами. Среди них появилась модель с декой из красного дерева и увеличенная модель Big Baby Taylor – которые у нас сегодня в обзоре. Биби это гитара уменьшенного размера 15 на 16. Задняя дека и обечайка выполнены из многослойной древесины. И выглядит это так. Цапели покрывают деку с двух сторон, а вот средний слой выполнен из тополя. Почему такая конструкция? Дело в том, что многослойная древесина лучше переживает места повышенной влажности, что и придает дополнительную прочность инструменту. Вот так-то. Верхняя дека инструмента выполнена из массива ситхинской ели. Такой материал в корпусе позволяет получить широкий динамический диапазон. Яркий, чистый звук с великолепным резонансом. На этой гитаре получится сыграть во всех музыкальных направлениях. От фингерстайла до блюза. Гриф сделан из сапели с накладкой из черного дерева. Инкрустация в виде перламутровых точек. труднодержатель, он же бридж, тоже из черного дерева. На гитаре Big Baby Taylor минимум гламура. Из украшалок только фирменный логотип компании на головке грифа и черепаховый пикгард возле розетки. В общем, все по стандарту. В конструкции Big Baby Taylor есть несколько интересных деталей, которые и отделяют весь модельный ряд гитар фирмы Taylor от большинства инструментов. Первая очень важная особенность — это крепление грифа к корпусу. Он не вклеен, как на гитарах других брендов, а крепится на болтах. Зачем такая странная конструкция? Все очень просто. Это позволяет быстро мастеру изменить угол наклона грифа по отношению к корпусу. Так что не нужно ничего отрывать, потом снова приклеивать. Нет, открутили болтики, подложили необходимые прокладки и все, сделали гриф так, как вам нужно. По-моему, это удобно. Да и к тому же, в том месте, где гриф соединяется с декой гитары, нет так называемой пятки, поэтому на верхних ладах Играть гораздо удобнее. Кстати, именно в этой модели анкерный стержень проходит весь гриф, а не только до 12 лада, как на стандартных гитарах, что делает его максимально прочным. К слову, и сам гриф очень тонкий. Играть на нем быстрые пассажи и сложные аккорды одно удовольствие. Кстати, фирма Taylor очень гордится своими грифами. Они действительно удобны. В комплекте поставляется мягкий чехол песочного цвета. Мелочь, а приятно. Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Да, с виду можно сказать, что гитара, очевидно, меньше, чем стандартная гитара формы Dreadnought. И логично, что здесь можно подумать. Раз она меньше, значит звучит тише. Раз она меньше, значит звучит не так богато, как гитара в полноразмерном корпусе. Но, друзья мои, это абсолютно не так. Эта гитара звучит точно так же, как гитара в стандартном корпусе. Просто занимает пространство, она в руках гораздо меньше. Вот и все. Но звук у нее потрясающий, особенно учесть ее размеры. Второе, о чем бы я хотел сказать, это о ее удобстве. Удобство даже не в том, что ее можно перевозить, потому что это тревел-гитара. И она рассчитана на то, что вы путешествуете. Да даже на дачу к себе выехать с этой гитарой будет максимально удобнее нежели с огромной гитарой, которую надо с собой тащить. Я хотел сказать о том, как она ощущается в руках. И положа руку на сердце, я могу сказать, что это один из самых удобных инструментов, из которых мне довелось подержать в своих руках. Вот так-то. Он действительно удобен, особенно в плане грифа. Гриф это вообще прям вот как будто играешь на электрогитаре. Не напрягается рука. Третье, на чем бы я хотел заострить ваше внимание, это то, что вы должны понимать, что раз гитара в уменьшенном корпусе, это не значит то, что это гитара для ребенка. Для ребенка, да, она будет удобна, нежели чем гитара в стандартном корпусе. Спору нет. Учиться на такой гитаре для него будет вот, максимально комфортно. Но этот инструмент достаточно взрослый. Он подойдет как начинающему гитаристу, так и бывалому уже, можно так сказать. <смех> Музыканту, я имею в виду. Ну и, конечно же, эта гитара подойдет для тех, кто любит путешествовать. Вот, да. Четвертым пунктом, пожалуй, поделюсь своим собственным мнением касательно данного инструмента. Как вы уже заметили, от гитары я тащусь. Гитара мне нравится. Да мне и в принципе, если честно сказать, нравятся гитары фирмы Тейлор. Тут уж не поспоришь. Стал бы я покупать себе данную гитару? Пожалуй, да. Но с одной оговоркой. При учете, что у меня уже есть другой инструмент. Не то, чтобы дороже, не то, чтобы круче, а просто другой инструмент. Такой инструмент, который я вряд ли бы взял бы с собой на концерт, либо на квартирник, либо на дачу, либо просто на вылазку с друзьями на природу, либо еще куда-то. Да? То есть тот инструмент остался бы дома, а вот с этой малышкой смело отправляться в путь, как, в принципе, и позиционируется эта гитара. Для этих целей я бы приобрел этот инструмент. Вторая цель покупки данной гитары заключалась бы в том, что просто поиграть для себя. Чтобы не громоздить себе на коленке огромный корпус, а взять эту малышку, и как? Ну а как вам звучание данной гитары? Не забудьте написать об этом в комментариях. Очень интересно прочитать ваше мнение. А вот здесь, кстати, где-то закреплена голосовалка, где вы также можете оценить звук гитары по пятибалльной шкале, где один это, ну, такой себе, а пятерка это, ну, прямо высший бал. Ну а если видео вам понравилось, то что нужно сделать? Правильно, подписаться на этот канал. Как узнать, подписались вы или нет? Все очень просто. Видите, внизу красненькая кнопочка. Нажмите ее, она станет серой. Если она стала серой, то вы подписались. Поздравляю, вы подписчик нашего канала. Что это значит? А это значит, что несколько раз в неделю вы будете получать порцию крутых видосов. И не забудьте про лайки, они очень помогают продвигаться в системе поиска YouTube А также раскройте описание к этому видео, там вы найдете массу полезных ссылок. Ссылка на эту гитару, которую можно заказать на нашем сайте, а также ссылка на наши социальные сети. Да, мы есть ВКонтакте, мы есть в Инстаграме и в Телеграме. Да где настолько нет, а вас там почему-то до сих пор нет. Так что переходите, чекайте, подписывайтесь и давайте общаться. И жду вас в комментариях. На каждый комментарий отвечаю. Так что проверю, кто не написал того. На связи был магазин Rock'n'Roll. Меня зовут Глеб. Увидимся в следующих видео, ребята. Пока, мюзикмены. Пока.